Диавалин Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Почему мы страдаем?». Обратите внимание на тех людей, которые постоянно жалуются на жизнь. Это может быть ваш знакомый, близкий родственник, сосед. Любой из нас может довести себя до такого ужасающего состояния. Буквально одним словом, запомните, страдание – это выбор. Страдание – это причинение, умышленное причинение своей души и своему телу определенных увечий, вымышленные причине своему телу вреда или своей душе. Действительно это выбор. К примеру, человек, который считает себя страдальцем, тот человек, у которого в жизни что-то не ладится, который считает свою жизнь черной полосой сплошной. Вот если с этим человеком поговорить по душам, и он расскажет свою историю жизни, выяснится в итоге, что жизнь у него абсолютно похожая, как и у многих других людей обычная среди среднестатистическая история, человек лишь интерпретирует ее таким образом, выдавая действительное зажелаемое. Человек считает, что ему плохо, он в этом на 100% уверен, он сам себя программирует, любая душевная боль, если она не является физической, она надумана. К примеру, человек расстался с девушкой. Мужчина, молодой парень. Любовь просто ушла. Этому парню больно, ему тяжело. Вот он себе и говорит про себя, либо вслух. Мне плохо, жизнь на этом закончилась, я в депрессии. Приходит момент страдания, ваше подсознание этот момент фиксирует. Ваши слова фиксируются. Теперь... Все ваше существо должно соответствовать тому, что вы задумали. Теперь все ваше существо, вся ваша сущность будет подстраиваться под этот новый план действий, под страдания. И вы, поверьте, будете успешно страдать. Во всей красе будут боли, духовные, душевные. Будут проблемы психологические, проблемы будут психического характера. Будет очень сложно уйти из этого состояния. Всевозможные депрессии. Мысли о суициде это по большому счету самоубийство. Запомните. Нет, никогда такой, не существует такой ситуации, из которой не было бы выхода. Вы сами себя загнали в тупик. Вы сами себя в него пригласили. Как правило, выход там, где и вход. Иными словами, проблема сама по себе не существует. Ее просто нет. Обычная проблема это жизненная ситуация. Вы ее так обрисовали. Вы дали ей окрас определенный. Из ситуации простой, обыденной, сделали проблему. Вы художник своей жизни. Как вы ее нарисуете, так вы будете ее чувствовать. Какими красками будете рисовать ситуацию, такими красками будут воспринимать ваше сознание и подсознание. Ни в коем случае не приукрашайте в кавычках жизненные ситуации. Никогда не усугубляйте ее. Не говорите себе плохо, не говорите о ситуации в плачевном тоне. Не будьте, как люди говорят, не будьте фаталистами. Любите жизнь. Помните о том, что жизнь прекрасна, какие бы проявления вы ее не видели. Очень важно воспринимать все в положительном окрасе. Страдания это действительно выбор человека, потому что он хочет страдать. Есть много людей, которые привыкли к тому, что, когда плохо, это хорошо, порой бывает наоборот. Это перевернутое сознание. Люди так привыкли и теперь постоянно жалуются на жизнь. Они не живут, они а проживают. Это просто существование. Жалкое, ничтожное, когда человек, вся его сущность говорит лишь о том, что ему больно, что ему плохо. Он недоволен ничем и никем. Кроме того, он недоволен собой. В него что не верит, его ничто не интересует. Боль в чистом виде постоянно, и физическая, и духовная. Человек разваливается. Но он враг себе сам, он этого не понимает. Важно это понять. Вы становитесь ядом для самого себя. Но если вы яд, вы и лекарство, это тоже нужно понять. Самое главное – остановиться. Самое главное – осознать, что вам никто не навязывает эту позицию. Не мир вас делает страдающим, вы сами себе делаете страдающим. Вы страдаете, потому что вы так сказали. Вы страдаете, потому что вы этого заслуживаете. Вы страдаете, потому что вы так мыслите. Это образ мышления. Это действительно желание. Это самопрограммирование. Это самоубийство. Это яд. Помните об этом. Контролируйте свои мысли. Поработайте со своим сознанием. Просто очнитесь. Не делайте глупость. Не программируйте себя. Берегите свою жизнь, очистите свои мысли, разберитесь с собой. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.